Хочу вам рассказать, в каких случаях это необходимо сделать, и план ваших действий. В каких случаях? Случаи бывают разные на самом деле. Первое, самый распространенный случай, когда есть ошибка бухгалтера в платежном поручении, и бухгалтер просто ошибся и перевел налога больше, чем положено. Вопрос в том, насколько больше и есть ли смысл его возвращать. Если, Смотрите, есть смысл возвращать налог в том случае, когда данный налог вы больше не платите. Например, когда это может быть. Вы сдали декларацию по НДС, вы сдали декларацию по налогу на прибыль предположим, годовую, и со следующего года вы переходите на упрощенную систему налогообложения. Но потом далее обнаруживается, что вам приходится делать уточненки по НДС и по налогу на прибыль. Вы корректируете свои отчеты, и у вас получается так, что налога стало в два раза меньше. А вы данный налог, в частности НДС и налог на прибыль, уже не платите, так как вы находитесь на упрощенке. Вот в этом случае, конечно, есть смысл вернуть себе излишне уплаченные деньги. И еще такая вещь. Например, пример по НДФЛ хочу привести. Вы видите, что у вас в акте сверки есть переплата по НДФЛ. Это часто бывает, и хотите уже э, отправлять заявление на возврат этого налога. Так вот, вы, пожалуйста, не торопитесь с этим. Вам необходимо проверить последние три года, э, сданы ли у вас отчеты вашим бухгалтерам и приняты ли они в налоговой. Э, потому что если отчет сдан, и он по каким-то причинам не принят там есть ошибки, и бухгалтер их не исправил и повторно не отправил отчет, то этот отчет будет считаться непринятым, и у вас будет висеть переплата, только потому, что отчет просто не прошел. Поэтому с НДФЛ нужно сначала все перепроверить. Далее, план ваших действий. Вам нужно прежде всего запросить... Вот у меня сейчас открыто, открыт реестр журнала, справку о состоянии расчетов с бюджетом. Вы запрашиваете данную справку и начинаете ее анализировать, что у вас там творится по налогам. Вот у меня в данной справке есть переплата. Сейчас секундочку. Переплата. Переплата по взносам на, на медицинское страхование. 6120 рублей. Если это страховые взносы, и у вас есть переплаты, вы их платите на постоянной основе, то нет смысла эти деньги возвращать. Но в данном случае вот эта компания, она эти взносы не платит вообще, потому что имеет льготу. И нам их ошибочно начислили и списали инкассовым поручением с расчетного счета. Сумма, конечно, невеликая, но просто обидно, просто так взяли и списали 6120 рублей. Поэтому я приняла решение, что буду возвращать данные денежные средства. Я им писала в налоговую письма о том, что э, это ошибка, что они неправильно нам сделали начисление. Э, в общем, была да, длительная переписка. Сначала они ее никак не воспринимали. И в итоге вот я увидела, что повисла данная переплата. После того, как я убедилась, что переплата у нас в справке возникла, э, нужно отправить заявление. Заявление у него есть специальный бланк. Найти это заявление вы сможете в разделе «Уведомления». Вот заявление о возврате налога. Если мы нажмем «Создать», сейчас я его открою, покажу. Нужно его тут поискать. Прочее. Давайте посмотрим. Я уже его делала. Смотрите, я его создавала 10 февраля взаиморасчеты с налоговой вот вы открываете группу документов взаиморасчеты с налоговой инспекцией и вот данное заявление смотрите здесь два вида даже три вида заявления есть заявление о возврате налога заявление о зачете налога и заявление о ну это уже по предоставлению льгота это как бы не касается то есть вы выбираете или первый вариант о возврате налога если вы его полностью не платите или второй вариант если хотите зачесть налог. У меня первый вариант заявления о возврате налога. Вот таким образом оно выглядит. Здесь автоматически заполняется первая страница данного заявления, кроме, кроме суммы налога. Сумму налога и КБК, и какой период, код АКТМО, по-моему, он сам заполнялся, я уже не помню, вы пишете сами, да? Вы это прописываете, ту сумму, которую вы хотите вернуть, исходя из анализа бухгалтерской базы, исходя из анализа... Э Справки, которую вы заказали, исходя из вида деятельности, исходя из, из начисленных и уплаченных налогов из системы налогообложений. То есть, это на самом деле, прежде чем этим заниматься, нужно провести полный анализ, так сказать, аудит налогового учета в конкретной компании. И дальше на втором листочке. Вторая страница ⁇ сведения о банке. Сведения о банке заполняются автоматически из реквизитов компании. Значит, вашим, в данном случае только нужно заполнить сумму и КБК того налога, по которому вы хотите сделать возврат. Данное заявление я отправила 10 февраля. Смотрите, какой разброс по датам. И вот, наконец-то, я получила долгожданное решение. Это в папке входящее. Документ налогового органа. Вот видите, отправлено 10 февраля, а документ пришел только 13 мая. Но это только документ. Это еще не возврат денег. И смотрите, здесь ответ, именно ответ на мое заявление о возврате налога. И читаем, что это за документ прислала налоговая. Сообщение о принятом решении, о зачете, возврате и так далее возмещению налога. Налоговым органам принято решение о возврате налогоплательщику страховых взносов на обязательное медицинское страхование за такой-то период. 6120 рублей ⁇ именно та сумма, которую мы с вами видели в начале в справке. Ну, теперь остается ждать, когда поступят денежные средства. У меня есть опыт тоже по другой компании, что денежные средства после принятия решения поступили очень не скоро, месяца через 4, и то э, мне пришлось звонить в налоговую и дергать их по поводу того, что почему принято решение о возврате, и до сих пор нам не вернули денежные средства. Как здесь будет происходить, я не знаю, посмотрим. Э, благодарю вас за внимание. Очень надеюсь, что это видео было полезным для вас. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные актуальные видео. Ставьте лайки.